Шалом, дорогие друзья, мы приглашаем вас изучать Писание вместе с нами. Хайский теологический институт предлагает дистанционное образование из Израиля. Для того, чтобы получить полную информацию об обучении и условиях поступления, пожалуйста, зайдите на наш сайт, заполните эту форму и не забудьте нажать кнопку «Получить пакет документов». Запись на осенний семестр еще продолжается, и мы будем рады видеть вас наших виртуальных классов. Как применить библейские знания на практике? Успешное душепопечение и благовестие, саморазвитие и практическое служение ХТИ поможем вам на пути мессианского служения. Шалом, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться своим свидетельством о том, что с 2016 года по 2018 год я обучался в Хаевском теологическом институте по специальности мессианский иудаизм. Обучение стало большим благословением для моей личной жизни, для общины, в которой я служу. И те знания, которые я приобрел, они сегодня дают глубокое основание и правильного понимания Писаний, как его понимали ученики Иешуа, как он понимал сам Иешуа. Это обучение является благословением для меня по сегодняшний день. И я вас призываю, дорогие друзья мои, поступайте, учитесь и будете иметь глубокие познания в Боге и в Его Слове. Спасибо.